и содержит модуль Intel Movideo Smirant X VPU. Это эмулятор работы нейронных сетей, в котором можно создать прототип своего IE, проверить его работу и подготовить к переносу на реальные рабочие платформы. Список обширен и содержит большую часть устройств, где используются и технологии от Intel, от систем компьютерного зрения до интернета вещей. Если ресурсов одного NCS 2 мало, можно вставить в свободный USB разъем еще один, и система поддерживает инструментарий OpenVINO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 Презентация рабочей версии летательного аппарата BlackFly состоялась в Калифорнии в июле месяце. Теперь же стали известны дополнительные подробности о проекте. Так, его расчетная дальность полета составит около 40 километров, а максимальная скорость 100 километров в час. В описании говорится, что это одноместный аппарат с 8 винтовой двигательной установкой, распределенной на два крыла. Прямо сейчас в разных концах света разрабатывается множество проектов летающих автомобилей, и даже сам Ларри Пейдж одновременно инвестирует средства в конкурирующий стартап. Персональный летательный аппарат Kitty Hawk. Как и Kitty Hawk, Black Fly правильнее называть не автомобилем, а авитолом, поскольку ни тот, ни другой аппарат не могут двигаться по дорогам, а взлетать и приземляться для него идеально с ровной поверхности. В то же время для полетов на Black Fly не потребуется получение лицензии пилота, но придется пройти программу подготовки. проектировщиком летательной машины Black Fly выступает компания Opener из спала альта Первые испытания одноместного самолета проведены в Канаде, где местное управление гражданской авиации выдало разрешение на его эксплуатацию за счет способности вертикально взлетать и садиться мультикоптер black fly сможет подняться в воздух и приземлиться в любой точке будь то населенный пункт или пересеченная местность причем садиться он сможет как на грунт так и на водную поверхность стоит отметить что пока регуляторы разрешили использование аппарата только за чертой города но самое интересное то что стартап обещает выпустить свой одноместный электросамолет по цене которая не превысит стоимости обычного кроссовера первые модели по словам компании должны будут поступить в продажу уже в следующем году.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 благодаря чему салон автомобиля по-настоящему просторный и комфортный. рипсоу и 3 f1 танка можно назвать весьма условно общего со своими боевыми собратьями у него разве что характерные гусеницы и мощный полутора тысячи сильный двигатель в основном же рипсоу и 3 f1 это спортивное скоростное транспортное средство предназначенное исключительно для состоятельных любителей драйва и острых ощущений сердце мини танка двигатель хелкет мощностью аж полторы тысячи литров чудеса скорости и маневренности стали возможны благодаря высокоскоростным гусеницам и гоночной подвиге в списке чудес головокружительный дрифт на поворотах, полетные прыжки, ничем не уступающие тому, что показывают опытные мотогонщики во время байк-шоу. Разработчики Ripso EV3F1 из компании How and How определили свое детище как одноместную танковую платформу для активного отдыха, длиной 2,4 метра и весом 3315 килограмм. Учитывая экстремальный характер езды на мини-танке, для водителя предусмотрены ремни безопасности и кабина больше всего напоминающая кабину реактивного истребителя сразу стоит оговориться покататься на Ripso и 3 f1 смогут далеко не все цена супер маневренного мини танка начинается от 500 тысяч долларов существуют места где использование беспилотников категорически запрещено к ним относятся аэропорты тюрьмы правительственные и военные объекты но даже самые строгие запреты не останавливают нарушителей тогда в действие вступают беспилотники истребители дрон кетчер детище голландской компании Delph dynamics созданная при поддержке военной национальной полиции министерств безопасности и юстиции королевства нидерландов главное оружие мультикоптера в борьбе с нарушителями сеть с тросом обнаружение осуществляется с помощью радара акустической системы или визуально. Оператор с земли подводит дрон-кетчер к цели, используя встроенные датчики и камеры наблюдения. После этого дрон-кетчер выстреливает сеть и нейтрализует нарушителя на дальности до 20 метров. Если у охотника достаточно мощности, то он доставляет добычу в установленное место с помощью троса. Если же нарушитель слишком тяжел, дрон-кетчер аккуратно спускает его на парашюте. Вес дрона истребителя 6 килограмм скорость полета 20 метров в секунду. Зарядки аккумулятора хватает на 30 минут полета.